Писатели во все века любили восхвалять глаза. Добрые, проницательные, прекрасные, чарующие, блестящие. Можно найти еще множество определений. Есть еще такое – твердый взгляд. Но никогда вы не услышите словосочетание «твердый глаз», только если речь не идет о симптоме острого приступа, страшного заболевания, которое в считанные часы может привести к полной слепоте. При этом, Долгие годы оно, как тихий убийца, бессимптомно ждет своего часа и часто проявляет себя, когда становится слишком поздно. Меня зовут Татьяна Шилова, и сегодня мы будем говорить о глаукоме, о том, как спасти от нее ваше зрение и при причем тут катаракта. Впервые термин «глаукома» появился еще во времена Гиппократа, где-то в 400 году до нашей эры. Правда, тогда глаукома шла рука об руку с катарактой и не была отдельным заболеванием. Только после 1705 года их разделили, и тут стало понятно, что катаракта, помутнение хрусталика глаза, полностью излечима, а вот глаукома нет. Что же такое глаукома? По сути, это атрофия зрительного нерва. Того самого кабеля, который соединяет наши глаза с мозгом и дает картинку окружающего мира. Чем больше клеток зрительного нерва атрофируется, тем больше зрительных провалов появляется у человека. При этом надо понимать, что этот процесс необратим. Восстановить потерянное зрение уже нельзя. И самое страшное – человек очень долго не понимает, что с ним что-то не так. Ведь первые симптомы появляются, когда 30-40% зрения утеряно безвозвратно. Чтобы понять, почему нерв начинает умирать, давайте вспомним кое-что про наш глаз. Все его структуры омываются внутриглазной жидкостью, которая насыщает ткани кислородом и питательными веществами. Эта жидкость вырабатывается вот здесь, в целлярном теле. Проходит через заднюю камеру позади радужки, омывает хрусталик и вытекает через зрачок в переднюю камеру глаза между роговицей и радужкой. Дальше отправляется в дренажную систему трабикулярную сеть, а через нее в кровоток. Каждый день глаз производит от 3 до 9 мл внутриглазной жидкости. Но если влаги производится больше, чем надо, или по каким-то причинам нарушен ее отток, жидкости становится слишком много, и давление внутри глаза растет. Внутриглазная жидкость начинает давить на все окружающие глаз структуры. Но особенно опасно давление в месте, где зрительный нерв выходит из глазного яблока. Представьте, что дуршлаг — это та часть глаза, где он соединяется со зрительным нервом, а спагетти. Нервные волокна достаточно хрупкие по своей структуре. И если надавить изнутри на эти волокна, что происходит, когда давление внутри глаза растет, их структура разрушится, а значит, нервные импульсы проходить через них больше не смогут. Поэтому, чтобы заподозрить глаукому, в первую очередь нужно измерить внутриглазное давление.